всех, у нас на календаре 10 мая, поток Берегини, 11? Ой -ой. 11 мая, это у нас поток Нави, изобилие энергии, но всевозможный, да? В пятый месяц это Родегаст, радуйтесь, ну и лето, мудрости и счастья, так если вот разложить да, сегодняшний день. вот. И в планах у нас был немножко другой эфир, но знаете, что меня натолкнуло на вот именно эту тему? Наши ветераны, которых я видела на параде 9 мая на Красной площади, которые сидели там вот в этих, на этих трибунах, рядом с Владимиром Владимировичем, и у некоторых из них там брали интервью, и им сейчас за 90, кому-то 100, кому-то 101, и э, какая-то вдруг, в принципе, очевидная вещь, которую я давно знаю, вдруг она как-то, знаете, вот отдайте-ка я, давайте-ка мы посмотрим в эту сторону. А, где у нас долголетие на слуху? Вот Я думаю, что первое, что выплывет, это всякие Ротшильды Рокфеллеры. Помните Рокфеллер, который поменял шесть сердец и после шестого все-таки а, ушел куда-то из этого мира. А, вот, а, да, и это как бы на слуху. Вот даже начали... Кто-то начал о чем-то догадываться, начали появляться статьи о том, что элита а, мировая элита живет подозрительно долго, да, что уже сейчас явно есть вилка между а, как бы обычными людьми, для которых норма умирать где-то начиная там, ну, по-разному, да, ну где-то так, ну когда вот самая масса? Ну, наверное, после 50. Там есть некоторые волны, да, потом где-то после 60, потом, ну вот. А, и, в общем, такая вот, где-то на 82-86, наверное, заканчивается психологически комфортная. Ну, вот. Что я имею в виду психологически комфортно? То, что стереотипно привычно, то, что видно, видно вокруг, да? Те, кто доживают дольше, уже там к 90 это уже долгожители. И их уже меньше видно, слышно, они уже, в общем, ни на слуху, ни на виду, их особо не видно. Но видны вот эти самые товарищи, такие как Елизавета II, которые 101, по-моему, в этом а, ли 100. А, а Нет, простите, принцу Филиппу было 99, должно было исполнится 100 в этом лете, Елизавете чуть-чуть меньше, да, но она тоже приближается к сотне, там немножко осталось. А, вот, и а сейчас, если мы посмотрим на вот эту самую, а, вот этих самых там, а, Бельгельбергский клуб, там очень много как раз приблиз... приближающихся к столетию старцев. И а, через фильмы, Через некоторые видео такая идея продвигается о том, что она ненавязчиво продвигается, но это через образы, образование, это, это, это вояние образов. да И вот а, фильмы американские, сетей все «Лизиум», это о чем? О том, что кто может долго жить и нормально, да там не подключенным там, к какому-то аппарату, это а, в основном это люди, которым у которых очень много денег, очень много власти если денег и власти даже не то, что нет, а недостаточно, вот это прямое, прямое свидетельство того, что а, вы не будете долго жить да? в, в иллюзии, Там же, помните, девочка больная, ее там пробивались, устроили революцию, чтобы в этот аппарат положить. А, ну вот, судя по тому, что пока они меняют сердца, там и я подозреваю, что все эти истории с клонами и так далее не на пустом месте взяты, а, вот, немножко другие пока технологии применяются, хотя, наверное, может быть и аппараты какие-то тоже, которых нет в доступе для других людей, существуют. Речь не об этом, речь о том, что а, какая подложка, а, подоплека подкладывается под долгожительство, надо быть избранным, принадлежным к некому высшему обществу обладать практически неограниченной властью и деньгами и неважно хороший ты человек или плохой но тогда у тебя есть шанс жить очень долго и вполне себе нормально да то есть когда разум органы слушаются голова соображает то есть когда в старости есть смысл вот и тут наши ветераны и там есть и 101, и 100 с чем-то, и вот они сидят, и у них лица, это другие лица, если вы вот просто галереи образов, я надеюсь, мы доживем до момента, когда наши эфиры будут ну, с видеорядом более объемным, да, с подложками, лица наших ветеранов, лица наших академиков, у нас много академиков, которых 92-96, и они тоже в разуме, они хорошо выглядят, они хорошо каждый день ходят на работу от них идет энергия, от них идет свет и вот тут вот собственно говоря и есть то ради чего этот эфир сегодняшний я провожу это разные лица это разные источники это разное долголетие разное долголетие наши Академики, ветераны, много людей. Несколько лет назад меня подво... ну, вез таксист, который рассказывал про свою бабушку, которая служила в полку ночных ведьм. вот Эти вот бомбардировщики да, У-2, которые ночью бомбили, где... на которых летали женщины, женский полк там Гуля Королёвой и так далее, то есть ну вот предыдущее поколение знали там имена практически всех этих видов. вот она одна из них, ей на тот момент было что-то там тоже около тех же 96-ти, и она была приглашена на какое-то там то ли вручение орденов, какое-то чествование ветеранов еще, на какое-то мероприятие в Кремль, положено было сопровождающего, и он вот внук шел сопровождающим, и они приходят, значит, к этим ФСБшникам, там очень серьезная пропуска, проверка, все, значит. И какая-то проволочка, то есть все заранее было подготовлено, по идее им должны были выдать пропуска и пропустить. Но там они что-то начали еще, там что-то было то ли не готово, то ли возникли какие-то вопросы. И вот этот водитель, этот таксист, он рассказывал, как она с ними разговаривала. «Вы что? Вы служите Родине?» Вы, вы почему? Ну, что у вас за организация? Почему вы плохо работаете? Почему вас не организовано, почему кто-то должен ждать? И этот разговор был не, не про то, что я такая тут крутая и имею право вам и командовать. Это было, она, она взывала к духу, она взывала к совести. Потому что выбрать службу ФСБ ну это значит, надо обладать определенными потребностями внутренними, да, в эту сторону, вот каким-то государственным каким-то мышлением, каким-то, ну и так далее, не будем это разворачивать. А, вот, и она говорит, это вот эта 96-летняя бабушка, которая вот, да, там, вот, вот старики, вот они у нас, вот, а она им всем дала, говорит, так там прочухаться, не будем говорить другое слово, что все зашевелились, и в их глазах огонь загорелся, она их как будто пробудила от спячки. Вот это, это та, та старость, которой имеет смысл стремиться. А кого она возможно? Почему я в один ряд поставила академиков и ветеранов? А, был сюжет, а, какой-то журналист решил найти живых свидетелей а, Дрейфа Челюскинской вот этой эпопеи во льдах. А, и нашел а, людей, которые участвовали в спасательной операции. Это были молодые ребята на тот момент. А, один был... Моряком, остальные были какими-то там молодыми учеными. Э, кого нашли из этих, ну, наверное, кто-то уже ушел, там, да, нашли, э, показали трех человек, два из них академики. Почему я про 96-летних академиков? Под впечатлением в том числе этой передачи. А, и один стал, тот, который э, был моряком, он сейчас адмирал. И они все с ясным взором, с с поступью. С... Они выглядят, они живые в их жизни, есть смысл. Почему? Почему? А они все в служении. Что значит стать из молодого ученого академиком? Все ли их ровесники стали академиками? Значит, они были полезны Родине, они что-то делали, что-то придумывали. А в них вот это созидательное творческое начало, оно провело их, они, ну, вышли на вершину. Их жизнь и сейчас имеет смысл. Они приходят 96 лет в Академию наук, от них что-то зависит. Они к чему-то стремятся, им, им есть ради чего жить. Этот адмирал, ему тоже есть ради чего жить. И, и вот они это излучают, и жизни с ними остается. Понимаете, не только человеку а, желание жить зачитывается, но и высшие силы смотрят, а есть ли смысл этому человеку жить дальше. Простите, для кого-то это сейчас может показаться ну, каким-то жестким или даже циничным. Но это не, не мое мнение, я сейчас... Да, это есть мироустройство, а, и природа, она достаточно, ну, вы можете посмотреть по, по растениям, по животным, по насекомым, она достаточно, в общем, здесь конкретно, а, все, что происходит, есть взаимодействие, есть развитие. Дабы это все не гибло, особи, которые не жизнеспособны, они погибают. А птенцов, которые по каким-то причинам что-то с ними не то, и... Они не вырастают в полноценных птиц, например, скворцы, да? была передача про то, что по весне можно найти скворчонка на земле, и есть рекомендация орнитологов не подбирать этих скворчат, потому что это те, которые, они погибнут. А, они как бы уже погибли, они пока живые, но с точки зрения природы они, у них есть какая-то нежизнеспособность. Мы человеческим глазом можем этого не увидеть. Для нас котятки, э, э, щенятки, там, птенчики, это все э, вызывает желание спасти и помочь. И я сейчас тоже говорю просто о том, что говорят специалисты, не спасать, потому что э, э, это есть естественный тот самый отбор, он нужен. И э, те люди... вот э, мне, вот если в этом смысле, да, зачем навязывать, демонстрировать вот эти подсказки такие, посылать, что долгую жизнь ты можешь получить только если ты будешь причастен к вот этой самой мировой элите, владеющей всем, там, да, там, да, понятно, зачем. Для того, чтобы, посмотреть сейчас, сколько сил тратится на то, чтобы человек за какую-то гипотетическую эфемерную возможность выжить, никто, в общем, ну, ну, вы же понимаете, что у нас все хорошо, вот, и а, ради того, чтобы спастись как-то лучше, да, нужно отказаться от каких-то прав, свобод, возможностей, и тогда тебе дадут возможность жить, кто нам дал возможность жить, нам возможность жить дал наши родители, наши предки, род, природа, матушка земля нам дала возможность жить, причем тут все эти ребята, которые пытаются а, делать вид, что они а, вершат судьбы мира. Они это могут делать только, если на это будет согласие человека и человечества. И а, если вы хотите жить долго и счастливо, в, да, здоровыми и счастливыми, на данный момент а, вот, реальность предлагает два пути. Уйти на службу к тем, кто меняют сердца, убивая для этого молодых людей, которые, а, которых, ну, которые не проживают свою жизнь, не реализуют свой потенциал. В результате этот потенциал пожирается этими долгожительными их телами. вот. Или а, жить, а, чтобы в этом был смысл. Почему ветераны живут долго? Потому что на войне... А, все настолько жестко, что происход, происходит неминуемая кристаллизация выбора. Мы в детстве много таких фильмов смотрели, когда а, хорошие вроде бы... Вот э, ребята, да, э, ну, кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то честнее, кто-то добрее. Ну, как всегда. И тут начинается война, и каждый делает выбор. А, вот у Быкова много таких произведений про то, как, может быть, не очень хороший на гражданский человек становится... Кремнем духа а, встает а, и, и побеждает. А кто-то, кто, кто ну, был рядом и вроде, может быть, даже казался лучше, вдруг оказывается предателем. Предателем, который а, оправдывает свою позицию, считая ее правильной, потому что а, он выжил. А, неважно, какой ценой выжил, значит, молодец. И... Почему-то, знаете, сейчас еще вот есть такой товарищ, как а, Горбачев. И почему он живет долго? Ну, во-первых, очевидно, что он согласился а, и сделал все, и он большой вклад внес в то, чтобы а, наш Советский Союз, все ее население сдать на блюдечки голубой каемочкой нашим, как говорили до недавнего времени, партнерам. И я думаю, что за это он получил определенный доступ к этим возможностям, а, и он живет. Но есть и другая часть. Очень многие люди ждут над ним суда, ждут, когда а, человечество, Божий суд, да, но и человеческий суд над тем, что он сделал, в чем он участвовал, кем он, что, что на его руках, какая ответственность, чтобы он состоялся. я, ну, я вижу и чувствую много таких людей. И то, и другое может держать, держать в жизни. Никто не может, ну, у каждого свой путь, своя судьба. Речь о чем? Первое. Образы. Вот образ ветеранов, академиков, адмиралов, людей, служащих, проживших в служении Родине. И люди, которые выбрали прямо противоположное, грабить все человечество, реализуя свои потребности, свои там представления, комплексы и так далее. И там, и там есть долгожительство. Но если вы поставите рядом лица этих людей, каким бы вы хотели быть и какой образ впустить в себя, в свое сердце, в свое ощущение, это важно. Очень часто это проходит вне сознания, это в подсознанку проваливается через визуальный канал. Образ бессмертия, образ а, жизни, когда вот, и в 96 лет в ней много всего, каких-то кайфа, возможностей, жизни много. Мне кажется, вот я бы хотела сказать еще лучше, еще точнее, если сейчас к практическому все это свести, да, то я бы еще раз сделала акцент на внутреннем выборе, на внутреннем выборе. Кто долго не живет? Люди, которые не выбрали свою жизнь. Не выбрали, какой силе чему они служат. Не выбрали, для чего они живут. Люди, у которых... Вот останови, остановишься на улице, зачем ты живешь? Если в глазах беспомощности, тоска, он не выбрал. Неважно, как человек себе другим объяснил, а, там, да, вот... Ради куска хлеба, ради выживания, ради прокорма, ради... ради этого долго не живут. Даже просто жить ради того, чтобы поднять внуков на ноги, для того, чтобы провести свой род, чтобы убедиться, что внуки стали достойными людьми. Природа даст жить долго. Ради такой цели даст. Ради служения великим целям даст. Ради живота своего, ради выживания нецелесообразно лучше быстрее заменить другими более крепкими и молодыми поэтому может быть э -э, опять получилось пафосно прошу прощения но если вы хотите в ясном уме трезвой памяти управляя своим телом кайфуя от жизни жить вот сколько положено но вот до конца чтобы в этом был смысл нужно выбирать в чем этот смысл и куда вы идете, что вы хотите, ради чего ваша жизнь. Если не выбирать, то есть предложение других товарищей, но из тех, сколько предателей и сколько из них допущены с кормушки, единицы. Большинство это тараканьи и бега, которые до этой пирамиды, до вершины пирамиды не добираются. Поэтому даже с точки зрения такой прагматической философии, я бы, друзья мои, сказала, что Выбор очевиден. При этом выбор, как всегда, остается за вами. С вами была Людмила Осипова. Еще раз с днем победы, с днем а, великой памяти, а, огромного количества душ, которые отстояли и которые до сих пор на тонком плане. Очень много душ. На братских могилах, на, а, в окопах, которые остались неизвестными, эти души стоят на страже Родины. И я поздравляю вас всех, нас всех с тем, что мы являемся потомками этих великих людей. Дай Бог нам быть достойными их подвига. Всего доброго, до новых встреч, пока-пока.